Банде Гурупадо дандам, Бхакто винда саманитам. Шри Чайтанна Прabhun Банде нитам, Нанда саходитам. Шри Ванча калпотору вешке паасиндве вачу. Патита ананг пабуни бхавишна бибью. Наму нама. Муканкаро тивача Шнавакти паде деви шаттва твойи намо нама Нараяна намаскитто норунчайво нороттамам Девингсараспатингвасам дату жайо мудире Шанкхирта Бхакти прамада акш дейям сада при вавакнам падам сива вирен сараням бхита Биспуре жить, так дарши. Пурна нурагора сасагора саромурти. Сараадикам и каруси. Шри Кришна Сьюдай таклод ад filtы высота висеть спортсменом В BILL-HAX НА МЕНЕР ТОЦЕЙ СИВАД-ДОЙТА Аджануламбитабхожо канока бодато шанкитануи квитаро камала вишамбару дижавару жугодхарму палоу бандеягат приокару карунам бхутару Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Нама Миганге Табадупанкхам, Сура Сурейр Бандито Диварупам, Бхутин Чамуктин Чадада Синитам. భவாरపసధਨరాణం గంగాతరంగరමనయ జట కలపం गௌరినిరంతరవిగషి Ваги сажуши бодане, лакшми вакшаси, джасьяасти де самбид, вамнишинга Хари Кришна Хари Кришна Кришна राम राम हरे हरे नजत्र भय कुंठ कथा सुधा पगा न शादबा भगवता तताश्रया नजत्र जोगेशमाखा महत्सवा सूर्यश्लोको उपि न वैशासेबतम गौरी गोष्ठी पति Си-сила-бхакти-ши-дханту-сарасвати-гостямитхар-бхабхупа. гостямитхар бхакти сказал, что мы всегда заняты каким-то скверным даршином. Мы обращаем внимание только на внешнюю форму. Всегда смотрим только на какие-то внешние материальные формы. Это называется майя даршан. Годи Гуштипати, Шишчила Бхагди Сиданта Срасватя Гусами, Тагара Пахупат, Парамахамса Джагадгова сказал, мы всегда заняты каким-то скверным. С даршем иметь в виду, что мы видим только внешние материальные формы, и поэтому мы не можем понять ничего, что связано с тем трансцендентным миром, миром Вайкунхи. Из-за того, что мы видим маю, внешнее маю, мы не можем ничего понять о вайкунтха Поскольку вайкунтха даршан значит, значит отсутствие каких-то беспокойств, нерешимости, нерешительности в этом материальном мире все отношения, которые у нас есть, с нашим. Родственниками, мужьями, друзьями, женами, прочими родственниками у нас как какая-то нерешительность, нерешимость. Чистых, чистых отношений, без всякой корысти и еще чего-то в этом мире нет. Нужно глубоко подумать об этом, иначе, как вы поймете, что я хочу сказать. Вайкунд ходился, значит, нет кун. Кундхи беспокойство. Это то слово кундха на санскрите пингвали значит нерешительность, сомнительность, какие-то сомнения. Но на вакундхи все совершенно чисто, трансцендентно. Я, там никаких скверных вещей нет. она совершенно. Там нет никакой нерешительности, нерешимости, а в этом материальном мире все отношения, которые у нас есть, они все. Мы должны думать, ну, посмотреть, и увидим, что они в той или иной степени осквернены, мы можем думать, что наши отношения с друзьями, с, с женами хороши, но все же какое-то осквернение там, поскольку без такое, без каких-то грязных интересов материальные отношения они не, не идут обусловленные души всегда имеют какие-то сомнения, подозрения, какие-то что-то такое. Если кто-то, кто, будучи в обусловленном состоянии, не имеет, не имеет качества нерешительности, нерешимости, какие-то сомнения, подозрения, что что-то всегда в нем есть. Даже на Брамалоке что говорить о полубогах. Индриваруне, они всегда сомневаются, что там подозревают Индра. Они как бы не в... они поддерживают Бхагавана, но они не, не, не являются чистыми преданными. Ну, Хотя они как бы не против преданности. Но ну, можно видеть время от времени, они, они иногда бросают вызов Бхагавану. Вот Инду, например, мешал Кришне взять цветок Париджата, где с... дерево Париджата с цветами. И вот до Брамалоки и до самого низа И вот мы находимся mm -hmm. где-то в середине этих вот этих um, этой планетной системы Девидама. Наш, наш уровень называется Vulo. Булока Девидама в мы можем найти одно широко. И вот мы обсуждали вот эту историю с этим Гупа -Кумаром. Он очень хотел достичь высших миров. И вот он достиг пересек, он прошел через все эти миры. махар и выше. И, и вот во всех этих 14 мирах мы не можем найти никакого места, в было бы полностью свободно от всякого осквернения. Но мы чистых овощновов мы не должны брать в расчет. Если то же горы вне этого мира, И их глупо сравнивать с этим материальным миром, поскольку они не зашли с галоки. Мы не можем считать вот в этом смысле. Mm -hmm. И вот все, у каждого есть какие-то подозрения, сомнения, вопросы, что, почему. Кто-то спрашивает, почему. Постоянно спрашивает, что, где, когда, почему, зачем. И вот очень сложно и с там, Говорится И вот Махапабху говорит, чтобы научить нас. Что? что внешняя форма чьего-то. Гуру Патпадме шутил с нами. И вот в одиннадцатой песне Бхагава там есть. Такой стих, что Джишитмая, Бхагаван Фоми", женщина, что говорить о других видах мая, только вот одна Мая. То есть это Фло Багаван женщин женщина очень привлекательна. Как вот можно случай вспомнить по... историю с Амритой. Демоны украли этот горшок Самриты. И вот Бхагаван также хотел обмануть их с помощью юшитмая. И вот он принял форму прекрасной женщины Махини. Не было Even другого пути. Даже Бхагаван Шанкар был обманут. Этим Бхагаваном Шри Кришне с его юшитмайей в форме махини. И много раз раньше я говорил об этом. И вот обусловленная душа не может э, э, пересечь влияние мои, Обусловленная душа не может пересечь этот материальный мир. Только, и только по милости, Садгуру, будьте внимательны. Если, если вы принимаете какого-то падшего гуру, то каковы как как его признаки, у вас нет, не у них всех есть представление, как понять, кто такой подлинный садгура, кто просто банщик. То есть не все видят разницу. Те, кто татуавиды. От этого ваде. если они посмотрят на вас и слышат хотя бы несколько слов, посмотрят на ваши действия, они поймут ваш стандарт, ваш уровень. Наша Гурварга очень могущественна. И вот, Садхгуру, те, кто обрели полную милость Садгуру с помощью Гуру Севы, я имею в виду, с помощью Гуру Сева, если вы можете удовлетворить вашего Гуру Деву на 100%, если Гуру Дев будет доволен вами, то тогда у вас будет возможность пересечь этот материальный мир. А если вы игнорируете Гуру Севу, то вы не можете ожидать какого-то значимого прогресса в духовной жизни. Если ваша жизнь, Гуру это ваша жизнь и душа, я много раз говорил Гуру Сева, это не, знаю, гу, это не человек, с, с, состоящий из плоти крови, нет. Гуру гур Сева – это Гуру Татва, есть два вида служения. Но в мире Вайкунтхи нет э, Майя севы, поэтому можно не считать это. И вот, есть в этом мире есть Лагу и Гуру то есть Гуру это нечто значимое, тяжелое, вечное, важное. А Лагусева – это нечто незначительное, легкое, Мая и, вот, не... и вот если вы не готовы совершать Гуру Сева, то вынужден будете совершать какую-то майя-сэву, майя это автоматически произойдет. То есть мы должны служить либо чему-то значимому, вечному, такому могущественному, либо какой-то какой майя. И вот если вы хотите совершать гуру севу и майя севу одновременно, это невозможно. И тогда вы не сможете обрести должный результат ГОСЭВА никогда. Не может быть осквернена МАЮСЭВА. ГОСЭВА, она чистая, это ГОСЭВА, это нечто значимое, тяжелое. И никакая МАЮСЭВА в процессе ГОСЭВА не возникает. И тогда, если вы по-настоящему совершаете ГОСЭВА, то благодаря этому вы Можете достичь Вайкундхи, иначе жизнь за жизнью вы вынуждены будете находиться здесь, в этом материальном мире. И вот, чтобы пересечь этот океан май, это очень тяжело, практически невозможно, но возможно. Махапрабху говорил, мы всегда заняты какими-то внешними формами. Махапрабху давал пример. Смотрите, например, вы сидите в каком-то месте, кто-то шутит с вами, а вот берет какой-то. Ну какой то чучело змеи, очень похожее на настоящее. Oh вот если But, uh, такую змею бросить, такой чучело змею бросить uh, на человека, человек испугается. Хотя Вроде шутка, и змея не настоящая, но люди не каждый может понять, что змея не настоящая, они испугаются и бегут. И вот Махапрабху говорит. Что говорить о каких-то игрушечных змеях? В Майваде Май пример приводится мне не то, что змея, а просто с веревкой. Если вы идете где-то по деревенские верев дерев дороги, смотрите где-то верев висит веревка, похожая на змею, то вы не пойдете там, а будете остерегаться этой веревки, похожей на змею. Тем более с фонарика нет, тяжело очень. Змеи вокруг много. Даже если фонариком посветить, то можно заметить, что это просто похоже на змею. Какая-то веревка, но страх тем более, тем не менее, страх на нас наводит. И вот те, кто по-настоящему заинтересован в баджане, те, кто как-то несерьезно совершает баджан, шутливо я... С них не могу ничего требовать, несерьезных людей. И вот <сос> e <-coughs> это очень опасно, смотрите. Ищел Папа говорит только внешняя форма М И вот какие-то да, люди слишком привязанные к материальному, их а, мировоззрение опасно. И, и, и вот те, кто а, изучают в Харибаджане и приняли отриченный около от жизни, для них... А, для них общаться с противоположным полом не рекомендуется для отреченных. И вот Махапабу хотел нам сказать, что материалисты то, что они говорят, их, всех, их, и вся речь все мировоззрение пропитано этой материей, как в случае с Калинаг это змея. Большой змей был, он калинага. как бы никого не кусал, но был очень ядовит. И его даже не нужно было никого кусать, просто калинага. запах яда, исходящий из его рта, он уже убивал тех, тех кто там рядом был. И в Богот, там говорится, какие-то птицы пролетали мимо озера, где он жил, и они от этих ядовитых паров они падали замертво. То есть там даже птицам опасно было поблизости пролетать. И вот, если мы искренне, если мы слушаем Харикадху, если у вас есть знание Гуру Таттвы и вы тогда вы поймете, если приходит какой-то материалист, носящий одежду Саньяси, занимается всякой ерундой, говорит всякую ахинею, то... Внешне, может, как-то ради сбора денег и какой-то дешевой славы. Вот как здесь тоже один этот... человек, носящий одежду Саньяси, живет с какими-то женщинами уже 25 лет, и никто... Но, но, а <святое> другие как бы делают вид, что не замечают. Хотя 20 лет назад, я помню, и как и народ возмутился, сорвал с ним одежду саньяси. Хотели их поженить, чтобы хотя бы народ не дурил. Жил как нормальный человек. И вот... Но в итоге этот человек через неделю опять, опять надел одежду Саньяси в 25 лет. Так живет но общество, в котором он находится, но если сказать, что какая-то ерунда у них происходит, но если человек Саньяси должен жить как Саньяси, они не как... Этот, ну, ну, жить в тумашаме, в котором он хотя бы внешне как находится если саньяси, саньяси, то должен жить как саньяси, а не как домохозяин. Носить одежду саньяси, это просто обман населения. И вот для того, чтобы совершать баджан, нужна какая-то благоприятная обстановка. Не все могут совершать баджан в какой-то неблагоприятной обстановке. Вот один Бабаджи Махарадж, Прамхамса Баба Астиды Кришна Дас. В Манасиганге. Там был царь Баратпура. В то время он хотел поверить Бабаджи Махарджи своей женой. И у нее много было много, много жены, вот самую красивую жену. Он отправил Баджана Кутира Бабаджи Махараджа, ночью со всеми украшениями Бабаджи Махарадж совершал свой баджан, когда услышал, слышал, что кто-то идет, он подумал, что это Радхарани пришла. И вот, смотрите, каков его даршан. Царь хотел отправить свою самую прекрасную жену, соблазнить его, но когда а, она пришла, он, услышав а, звук а, ее украшения, он подумал, он он буквально был без сознания. Он думал, что когда сама Радхарани пришла. Смотрите на его дашан и ганга, когда вот здесь, когда дуга был стоял на ганге наблюдал за гангой то здесь местная Местные жители сделали ему замечание, что он тут стоит на баба пялится, что он делает. И вот начали кидать в него камни. Но Бабу Джимакараш не жаловался. И вот Баба сказал, что я пойду к Кишоди и пожалуюсь, что вы меня беспокоите. Здесь это в Новодипе было. Баба Джимахрадж сказал, что я пойду к Кишоди и пожалуюсь на вас. И вот Баба будет ли он смотреть на женщин, думаете ли вы, что это возможно? Кто? Созерцал самого Кришну. Радхарани Вриндаван, может ли он стремиться смотреть на женщин? И в этом разница между ващналами и обычными людьми. Это ошибка, которую мы совершаем. Это ошибка нашего общества. Это ошибка, которую совершают так называемые духовные лидеры. Понимают они или не понимают вот в этом. Большой вопрос. Некоторые специально мешают, чтобы эта седанта не распространялась по всему миру. Я и вот сидя в Сасани прикасаясь к я могу сказать с полной уверенностью. Можем ли мы поповедовать такую сиданту или нет? Люди обычно одобряют людей, похожих на себя. То есть, рыбак рыбака видит издалека. Ученые только могут узнать подлинного отчета. Люди могут говорить «Джай Пропопад, Джай Пропопад», но на практике, на практике можно ли это видеть? Часто это все кончается на словах. Мало можно видеть, кто следует Шире Прохопаде, Бадхисиданде, Сарасвати. Люди думают, что просто кричать «Джая Прохопада этого достаточно» или предлагать ему гирлянды, но чисто Гурвешнава не стремятся к каким-то таким дешевым почтам. Они не ожидают ничего от вас. Это ваш... наша возможность совершать им служение каким-то прамхам И вот Махапрабху дает такой пример. И с Бхагаватам я могу привести множество примеров, времени не так много. Бишай нам то, Йосифа нам что? Ха, нам то, ха, нам то. It is more than. It is more than taking poison. It is more than taking poison. If you are going to contaminate your heart with with all и вот, стремление к наслаждению, оно очень оскорняет сердце. От Маха при, явил нам такой пример с Чета Харидасом. Поскольку тот принял отречение, но все же с теми, у нее появилась такая мысль наслаждаться, и поэтому он вынужден был умереть, и потом, когда он родился Ганхарва, Махапрабху принял его служение. И много раз из Бхагаватом я говорил, приводил разные шлоки. Но кама на Хавиша Пурурава, Пурурава, вы слышали его имя? И вот он говорит, и за общения с Урваши, он, he couldn't, he couldn't он не смог даже осознать время сейчас, день или ночь. И вот здесь говорится Пуррава из-за общения с Раша он даже не мог понять день это или ночь. Он настолько был погружен, влюблен в нее. Настолько, что забыл о времени. О времени в смысле не только как день или ночь, какой день, какая неделя, какой месяц, какой год, так годы за годами проходили в наслаждение с ней, и каждый день я боюсь, в то время течет. И вот время волны никого не ждут. Вот я недавно говорил Харикатху в прошлом году уже, следующий год 23 пришел. так время оно несется подобно волну в океане. И также у нас есть океан служения, когда и как все это успеть сделать. И вот наслаждаясь, пытаясь удовлетворить свое вожделение, мы никогда не сможем найти решение, если мы думаем, что мы будем наслаждаться больше и больше. И когда-то это надоест. И вот непрерывно. Если мы будем постоянно наслаждаться, то к концу наслаждения не найти, может, мы уже со состаримся, но если человек стар, не значит, что он уважаем. Человеку уважаем в соответствии со степенью своего сознания. Осознание, я видел много пожилых старых людей, но они очень а, похотливы хотят есть там плоть, рыбу, но не могут переварить это, хотят наслаждаться женщинами, но их тело уже не позволяет, хотя физически они это не могут делать уже, но похотина все равно остается. И вот Махапрабу хотел привести нам этот пример. И вот и кто, кто такой ачарья, какие какое качество подлинного ачарья? И вот из Харибактивиласы я могу привести множество примеров. И вот сейчас Махараш пишет статью вот на, на тему ачарьятатва, о том, что женщины не по ведической системе не They can become very elevated есть, женщины, ну, женщины не могут занимать пост ачари, но ну, в соответствии с этим, смысле, давать посвящение не могут. Вот, вот Махарадж пишет статью с свидетельствами из Писания, с положительными и отрицательными примерами. Но все же можно наблюдать иногда, какие-то возвышенные женщины в качестве исключения могут действовать как ачарьи и давать посвящение. Но это именно исключения, а не общие правила. И вот из Бхагавата мы будем изучать, там описываются за признаки Гуру, Вашнава. В Хари Бхагавиласе также множество примеров с вами дал нам, К кому, где, когда, кто, у кого получать дикшу, признаки подлинного гуру, подлинной дикши, ложной дикши, подлинного гуру и ложного гуру мошенников и искренних душ. Это все в Хари Бхактивиласе описывается даже в комментариях. Написано. Написано мне. Санатана Гасвами, Санатана Гасвами, написал Хари но он же написал комментарий к ней. Брихат Бхагаватам ли тоже к ней комментарий он написал. На санскрите. И вот если кто-то часто так говорится. Если кто-то завидует кому-то есть зависть в сердце, то такой человек недостоин следовать Бхагавадме, он не может их следовать. И вот первое, качество не должно быть никакой зависти. Для тех, кто хочет следовать Бхагавад Дарме, мы не должны терять терпение. Если мы потеряем терпение, то тогда нельзя сказать, что мы гуру, что мы ачарья, у нас нет права проповедовать тогда. И Махапабу сказал об этом в читании Бхагвати. Множество примеров. В, чит... в читании Махапабу он был готов простить каких-то плохих людей даже. Но Махапабу даже был готов сделать что-то для них. Но тут, те, кто поносили, говорили какую-то ерунду Гуру Вашнава, незапомнительных времен, э, Бхагаван Баг, не может простить их. И вот вопрос пришел что Бхакти Сиданта Сарасвати, Госвами Такур он сам был занят в совершении уединенного баджана, Слава. хотя он не рекомендовал нам совершать уединенный баджан. И вот я начал харикатху. С этой шлугой, что обусловленные души всегда выражают какое-то сомнение. Даже они не могут поверить в Шире Прабхупаде или Кришне и Шичитане Махапрабху Нитинанди. Шила Бхакти Сиданта Сарасвати Гуслами Тагур Прабхупад Джагадгуру Парамахамса Гаудья Гурштипати. Он написал в Ваишнаваке. Вот эту поэму на, санск... на Бенгале. К сожалению, не все бенгали знают. И Вот под именем Баджана мы заняты с Богом дешевой славы, отчести, какого-то какого престижа. И поэтому люди совершают выединенные баджан на показ. Чтобы вот, думаете, обрести какую-то дешевую, дешевую славу, дешевый почет. Но если посмотреть, такие люди даже час, час спокойно не могут сидеть. Не то что баджан какой-то совершать. Просто и нас заняты мыслями какой-то материей. И вот если с, такими, с такой кучей материальных мыслей и материальных этих стремлений, можно ли совершать уединенный баджан? И вот Сила Бхакти Сидданта Сарасвати такого Папупад говорит, что вы под именем Харибаджана Бхаджана занимается имитацией? Поскольку ваш ум, он осквернен в материи. И как вы можете совершать баджан? И возможен ли уединенный баджан в таком состоянии? А когда уединенный баджан возможен? Вот сейчас как раз день явления Шиза Кришна Даса Бабаджи Вот на его примере. Можно узнать, когда же возможен уединенный баджан, тогда, когда вы можете совершать непрерывно нама Вот как в этой шлоке говорится. Киртана Прабавая Смарана С помощью вашего совершенного Санкиртана Гуру Крипы милости Шигуру с помощью нашего совершенного воспевания святых имен, когда мы соприкос... будем иметь непрерывную связь с трансцендентным миром, именно непрерывную связь, когда поток сан он проявится в нашем сердце, и когда мы будем находиться в непрерывной связи с трансцендентным миром. И тогда уединенный баджан будет возможен, поскольку это будет уже не уединенный баджан. Внешне может выглядеть как уединенный баджан, но если мы будем помнить своего города, Сила Пабхападу, Вриндаван, Гаваткана, Радакунду, Шемакунду, все редубвана, как Сиданту, думаете ли вы, что я совершаю уединенный баджан? Поскольку в уме я всегда имею общение с Гуру Маргар, с моим городом, И это огромная шефка, которую вы совершаете. Кто-то сравнивает свой случай с случаями Шилопахупады -Шил с его уединенным баджаном. Внешне это выглядит как Уединенный Баджан или как Гурги с Махараджи. Он внешне было похоже, что он совершает уединенный баджан, он был один. Но в он всегда думал о Гурварге, о Радхаране, о Кришне, и он созерцал непрерывную непрерывный поток Лилши Кришны. И думаете ли вы, что Гурки Шурдас Баладжи Махарадж, Вы можете сравнить его случай со своим? Или Шил... случае Шила Прабхупады, состояние и уровень баджина Шила Прабхупады с вашим нет, это невозможно. Если вы хотите проверить Гуру и Вашнаур, вы можете поместить их в комнату на долгое время. Они не будут возмущаться, они даже не заметят, поскольку они имеют непрерывное общение с Гуру Варгой. И вот если мы будем пытаться имитировать или вот то, что делал Шила Прабхупад, то ничего не получится. Легко взять повторить даже сколько там, сто коров, сто раз по 10 миллионов святых имен. Это может лет 10 занять у нас, но или быстрее, но это все равно будет имитация. И это невозможно. И также мы должны помнить то, что Сила Бактивана, то, что он делал, сделал в своей жизни, он повторял тоже сто раз по 10 миллионов, столько святых имен, и потом он дал свое мало, и вот этого Джапамалу мало, он дал Бимале просаду и дал наставление, поскольку Сила покупать никогда не <решивание> и вот помните это. Если кто-то будет пытаться аргументы какие-то приводить, я могу ваши аргументы все разбить в пух и прах. И вот Сила Пахупат никогда не хотел совершать уединенные баджины, поэтому... Шила Прабхупад начал говорить Харикатху Читание И вот в Парашотам даме можно вспомнить Шила Прабхупада говорил Харикатху, будучи в, в, в, в, в Пуре в Парушу там даме. И вот помнить Гуру Вани, наставление Гуру, это наше богатство, наше сокровище. И вот Шила Прабхупад начал говорить Харикатху в пошел там я не кшатри по указанию Шила но Вскоре местные, которые приходили, возмутились и захотели убить его. Если ты выйдешь из своего дома, мы тебя убьем, пообещали так. И поскольку Шила Прабхупад не стеснялся и говорил об абсолютной седанте, о учении Шимана Махапрабху, а эти местные стали крайне недовольны. И Шила Бхактимина Таккура вынужден... <мешит> <мешит> <мешит> он, Шилла <мешит> Бхактимина Таккура, он видел все ясно. Он видел прошлое, настоящее и будущее, Бхимала Прасадаса Сарасвати. Он знал, был... Знал, кто он. И его уровень, и поэтому он... Отправ... Но, видя обстановку, он отправил в Раджапатан в Новодиб, в Майяпур. В Раджапаттан, это место, это... чей-то нема, где сейчас Чандасыгара Чарьба, его отдал ему Амалу, и по указанию Шилу Бакен Такура, Шилу Бакен, приехал в Майпур принял прибежище в этом Чандашикарачаре Баване. Это так умно, еще осталось, где читание мат сейчас. И вот с Чилом повторил сто раз по 10 миллионов святых имен, Сто коров. Он повторил Хринам непрерывно. И вот... И в, в это время, когда он повторял, он, он взял на себя обед, есть с, с пола также, вот и ел так, с пола, очень много аске совершал. Шила Прохопат не хотел этого делать, но что толку? Он вечный спутник Шимати Радхарани, но чтобы мы его не поняли превратно, он это все делал. И, если бы мы видели, что Шила Прохопат сам совершал уединенный баджан, но он нам говорил не делать, это бы сконфузило нас. Хотя с чьей-то точки зрения выглядит, как будто он совершает уединенный баджан, но на самом деле нет, вся гурвага, вся панчататва, они с ним. И вот Шилапархупа совершал святые, повторял святые имена и однажды... Вся панчата явилась к нему, сказали, что ты делаешь, начинай проповедовать. Как я могу проповедовать? Это невозможно для меня. У меня нет денег, власти людей, вообще ничего нету. А сказала, что мы все пошлем тебе, не беспокойся. Помни и не забывай. Вот Махрад вскоре опубликует книгу. Книга зовется не борьба, а решение. И вот говорится то, что Гурвага и Панчитатва они явились и дали наставление. Бимала Прасад Сарасвати, иди начни проповедь. Мы пошлем все тебе. И наша Гуроварга, как Шила Бхакти Дайта Мадва Гусей Махарадж, Бхакти Хады Бонда в Гусвай Махарадж, Бхакти Брагиан Кеша в Махарадж. Бхакти Шарм Гусвая Махарадж. Все Гурвага, те, кто следует Шили полностью, те, кто подлинные гуру, они не критикуют других. Поскольку если вы скажете, что наша горвага все все перечислены, что они бесполезны, то это глупо. Но еще это плохо, secret. то что если кто-то думает плохо this. про других, это одно, а если it говорит this. это тоже другое, и показывает невысокий human и human. недалекий уровень if такого человека. Ну и в соответствии с русской поговоркой, что высказаться надо дать каждому, дабы каждого глупость была видна, и вот человек, говорящий такие вещи, виден, ну, виден его настоящий уровень. Mm -hmm. И вот если кто-то критикует вечных спутников, щелы Пабхупады, посланных самим верховным Господом, то это говорит как раз о том, что человек не понимает сидданты. И с помощью шастры я могу все это доказать. И вот в соответствии с предсказанием Панчатату, uh, что true они true, сказали, true, true, true, true. что они пошлют true. людей true. и все остальное для проповеди. True, true, true. И, соответственно, true. те, кто пришли true. к Шили Пабхупаде, они посланы панчитатва, и если кто-то критикует их, это очень глупо. И также могу сказать, что те, кто говорят всякую ересть о о чистых гуру и ващновах, то такие люди в будущем будут влачить очень жалкое существование. Можно ли найти, чтобы такие возвышенные души, как Шила Бхактипрамуд, Пуридевгасвами критиковал кого-то? Даже если кто-то критиковал его, тот один глупый ачарья <связывающий> сказал, что Шила Бхактипрамад Пуригаса конечно, преданный сам-самого такого низкого начального уровня. Вот кто-то пришел к Гомахаджу и сказал, что тот ачарья с того берега реки. Сказал, что вы, конечно, начали плакать, а, а Гурмакраса засмеялся. Ну, что вы, плач... вы плачете? Ну, тот Ачарий вас так оскорбил. Я думал, что у меня вообще нет никакого отхигара, никакого уровня. Хотя бы признал, что я начинающий преданный. Это же хорошо. П Почему вы плачете? Почему вы беспокоитесь? Вот я видел во всей своей жизни. Я никогда не видел, чтобы Силабахти Памадпурида в Госамахарах, в своей Сыданте, кого-то критиковал. Даже во всей своей жизни я не видел, чтобы Силамада в Госамахарах кого-то критиковал. Или Бун Махарадж, но... <соединяющие> Или Шила но ну, смотрите, вот как в случае с Шила Кешавгасе Махараджам, если кто-то говорит сильную, строгую седан, то это не значит, что кого-то он пытается оскорбить. Нет, если я хочу утвердить подлинную седанту, то твердость и строгость этой седанты доказывает, что здесь все хорошо то -то утвердить. Седанту — это не значит оскорбить кого-то. И также день за днем я могу обсуждать mm -hmm. это. Даже относительно Нама-парата, десяти оскорбление святого имени первое — это Агура Ваишнаванинда. И вот если мы будем говорить так, что Шила Прахупа, ну кто-то думает, что Шила Прахупад сказал не совершать уединенный баджа, но сам внешний совершал, но это не так, поскольку внешний может выглядеть так, но никогда не был один. И вот Сиданта Шила Прахупада в том, что повторять харинам совершать харинам по-настоящему встретиться с хари это то же самое то что сказал Чилопархопат а мы хотим сравнить свой случай с его Чилопархопат он сказал совершать харинам и встретиться с самим Шрихари это то же самое и, что это и значит то что наш харинам должен быть совершенен и вот с великой предосторожностью я И был занят в Харикиртане. Хари Вы не можете доказать, что я был в уединенном Баджане. Внешне, может, это выглядело так. Я был на Гавадхане, на Суриконде или в Гакуле, или на Гадруме, повторял святые имена. Но я, по сути, не совершал никакого уединенного Бхаджина. Даже я никогда не хотел, чтобы обо мне кто-то знал. Я жил так незаметно, совершал в также. Вот, читание вот читание, читание, читание, читание, читание, читание Бхагават. Вот, Махарас читал слух. И повторял святые именно все свободное время. Вот Махараджина следовал строгим обетам, воду пил три раза в день, всего ел один раз в день. Вот ну, как такие с -с -с строгие обеты на себя взял. Но если кто-то пытается имитировать такое, ни к чему хорошему не приводит имитация она... запрещена. И вот если ситуация и милость Шигуру позволят вам, то вы сможете сделать, совершать подобные аскезы. Я много раз видел, люди совершают, пытаются совершать какие-то обеты, берут на себя какие-то обеты, проходят небольшое количество времени и они не способны следовать ничему. Это невозможно для них посередине, посередине, мало кто до середины терпим может дотерпеть обычно, быстро, все эти такие ссоры заканчиваются. Я не знаю почему, но почему, во всей своей жизни я никогда не совершал половину Гаватхан парикрама всегда только полную Гаватхан Парикрама. Даже когда я был внешне болен, я все равно обходил Гаватхан Парикрама полностью. И, удивительно, мне даже ни одного муравейника не кусало. Не то, что змеи, кого-то змеи кусают в процессе, но меня даже муравьи не кусали. И вот, Mm. И вот я проверял себя, могу ли я повторить, что такое или нет. Я проверял себя, и... И, и все равно я тем же самым обетам, что и раньше, и не, не, даже возраст на это не, не влияет Санатан Гасай. Ему было за 80 лет, тоже, когда ему было 80 лет, он тоже обходил Гавадхан пешком. Санатан Гасай тоже каждый день обходил Гавадхан, ему тоже было за 80 мы не, не, не должны стремиться к отдыху какой-то расслабленной жизни. В тот день, когда вы будете стремиться к наслаждениям, это плохой знак. И вот что же сказать о Шили Кришна Дасбаджа Махараджа, внешне можно найти, что он был занят уединенным баджином, но я могу доказать, что такого никогда не было. Он был учеником Бхакти Сидданды Сарасвати Гуссами. Он принял одежду Бабаджи от Бабаджи Махараджа. Мы его не знаем на Гавадхане. И вот он принял саньяс посвящение от него. Но всю жизнь он был занят совершением сангиртаны. Это чудесно необычно и непревзойденно и бесподобно. Он непрерывно совершал санкертен, совершая С самого утра. Вот, например, в 5 начинается, или в 5 или в 6. Я рано начинаю. Повторяю Альник, совершаю поклонение в уме и начинаю парикаму, поскольку если не, еще не жарко утром, можно быстрее обойти Гаватхан. Или когда много преданных, там надо в Творец ходить, помыться, поесть, то все. В общем, медленно получается, и в 5 утра уже не выйдешь. И вот я с самого утра, с 5 утра, после арати. Гирирадж Махараджа. И вот он с Мридангой совершает Киртан и весь день, как он мог такое делать. Разве это возможно для человека совершать киртан столь долгий период времени? I have sleeping. Его также ни никто не видел, чтобы он спал. Я ни от кого не слышал, чтобы кто-то видел, чтобы видели его спящим. Он не спал. You know никто no не замечал, sleeping, чтобы он спал. Когда все спали, он повторил Харинам. Вот это видели, а то, что спит, никто не видел. Это очень чудесно. Силой Бхагавад Пурида в Гусай Махараджами и другими предами, как Шиламада в Гусаве Махарадж, и Шидаде в И непрерывно наш Бабаджи Махарадж, Кришнатас Бабаджи Махарадж, он жил с ними, он был образован. Что-то там какое-то учреждение закончил, образователя не было денег, у него ходил в такой короткой одежде. Однажды он отправился в Матхуалу, во время Давана не было билета, ну и поскольку денег не было, что делать и в, этом, в общем агоне там даже не залезть. Там, и вот, ну, когда поезд начался, этот поезд начал ехать, он зашел в, в вагоны первого класса, контролер спросил, где ваш билет, он засмеялся, сказал очень прекрасный, прекрасный да, ну сказал так. Очень красиво. В то время у людей человечность была. Он как бы внутренне эти купа не заходил, в коридоре стоял. И вот на вопросы, где ваш билет, тот сказал, а, э, э, очень красиво. И контролеру было неудобно просить денег у него. Я вот это в уровень образованности, сказал, что вам как раз следовало бы и, и, и, и ездить в этом вагоне, вагоне первого класса. Так что езжайте. Ну, я тоже иногда так ездил. Ну, в Индии еще система такая, если билеты, ну, билеты в, в качестве лотерейных продаются, то есть как, билет на поезд без конкретного места. А место вообще, если какое-то место, узнается непосредственно перед отправлением за 4 часа обычно. Ну, в общем, билеты Махра было места не было. В общем, он зашел в поезд, там какие-то преданные сосамы сос, сос были. И в итоге они сказали мне, что он, он, не не он, он, да, в 10 вечера было, контролиров не было, билеты проверять. но ну, бывает, они вечером-ночью не проверяют билеты. И вот этот <с 12 -iges> он человек сказал, смотри, вон там, там. никого нету, кто-то опоздал. Место свободное, дети спите там. И вот я залез туда, уснул. Утром приехали в Джаганатхапуре. И вот так по воле Джаганатха я доехал. Но в этом еще время Радхаятра был поезда переполнены там даже. Если контролировал взятку тысячу рупий дать, то места не будет, поскольку их нет. Но так случилось, что кто-то опоздал на поезде, вот как раз там, там где, в, в том вагоне, в том, ну, в общем, там же, где я сидел. И вот так же часто такое было. Однажды я поехал на станцию Калькуты, там наш брат Боги, Аватруд Махарадж. Сказала, идите со мной, езжайте со мной, не проблема. Но там много преданных, и ехала, они подвинулись с места. Но, но у них как бы билет сразу там человек на 20, поэтому -то, кто их считать будет. Вот. И вот Бабаджи Махарадж очень отречен. И он никогда не хотел uh, показывать пример уединенного баджана. Нет, он хотел совершать Гурчи Баджану. Даже с человеком Бхатви за Гусай когда Мада Гусей ушел, в Раджа Мадал Парикрама Навдип дам парикраму, Баба Джамахарадж совершал киртан. Непрерывный Киртан. Гурмахарад говорил удивительно, он все время совершает Киртан. И э, с он жил, ну, жил смысла. Жил в э, храмах Шила Шидада в Госай или Шиламадва Гасаве Махараджа. Он всегда совершал Киртан, говорил Харикатку. Его киртан был настолько. Затрагивающее сердце, очень такой искренний, что даже был президент Индии, Раджанта Прасад его звали, он однажды пришел на праздник в Мадрасе, в мадраском годе Мадхи, в то время там был Крещендарх Бабджимихарад. И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж был один, ну, в смысле тот, кто совершал киртан там и с помощью киртана. И вот они встретили ну, такое правило этикета чтобы кого-то встречать, но в процессе Кирта нужно совершать. И вот этот президент сел. Um, <решил> <решил> ну, он там еще председатель стал. Но на этом собрании много предных были. было. Там еще Ламадов, Гусей другой. Но Киртан Кишанас Бабуджи Махраджи был очень великолепен. И вот Раджандра Пасад, после того, как киртан закончился, он сказал, что совершайте дальше киртан. Мое сердце растаяло, слушая ваш киртан. И вот он попросил его больше совершать киртан. Я не могу идти. Пойдите. Смотрите, как этот его киртан затронул его сердце. Гурмахарадж тоже совершал Киртан, но также не было множества друг, друг, других видов служения. И вот время от времени он приезжал в Мадхила Шидада Гасай Махараджи, великой личности, которую наш Бхакти Камала Мада Судан Гасай Махарадж, он говорил, что когда мы находимся с вами, мы думаем, что мы с Шилой Прабхупады. Они говорили, когда мы находимся вместе с вами. You, чувствуется, что мы находимся рядом с Шилой Прабхупады. Бхактика Малмада Суд Махарадж никогда не думал, что Шила Шидрада в Махарадж отличен от Шилы Прабхупада. Он видел. Shilu Shrihada Goswami я если кто то критикует сможете понять. Вот то критикует Жидар что толку от такого человека? И мы не должны слушать критику в адрес подлинных ваш и мое сердце обливается кровью, когда слышу такое. Как Шрила Бхагатипамат Пуридев Гусамахараш был безупречен. Но все же какие-то бестолковые люди находят недостатки в нем. У Шила Бхакти, по-моему, поридов Гасвай не было никакого ложного эго, никакая моя не могла даже подойти близко к нему. Вот раньше в предыдущей лекции я говорил, что Пакашанда Сарасватия, я уважаю его за то, что он при, признал because то, что Шанкарачаре был неправ, хотя он был его последователем. Но ну, какие-то люди, если заняты какими-то измами, <звы> хотя если дать им <звы> показать, что <звы> в чем конкретно их, их этот гуру неправ, могу уже <звы> показывать сотни вещей, где он неправ, но такие люди все равно <звы> не, не, не, не, не смогут это признать, хотя <звы> то, в чем неправ их <звы> гуру, это очевидно. И вот, когда Чила Пабхупад сказал ясно и четко, он сказал, что он тесно Хаджи и Бабаджи делает что-то не так, то и те то. Те сказали, что занимайтесь своим баджаном, начали лаять на него, как собаки, вы своим баджаном занимаетесь черный на нас смотрите, вы не ващна вообще. Ассила Павхупат просто хотел сделать, я вам несколько казалось, замечаний спросить, что за ерунду он занимается. Вот, например, такую манту без... бестолковую повторяют, это совершенно неправильно, в корне неправильно. Как не надо, Радхарани, откуда она вообще взялась? Какой-то знаменитый Ачарья пишет всякую ерунду, был на Сахаджи, с этими сахаджими, на Радакунде всякую ересь несет. И, и, и, и вот в процессе посередине Радхаятры, в день Харапанчимы. Харапанчимы — это день-день такой ну, около Радхаятры, между радхаятра между первым днем и последним. Посередине Хирапанчами пятый день. Дития это второй. Третья, ну, в общем, первый день Ратая, это, это второй, третий, четвертый, пятый это хирапанчами, когда Лакшими Деви идет драться с пандами, чтобы вернуться, вернуть Джаганатка назад. И вот там. И вот Махараш написал статью Баладев Рас называется И вот во время э, обсуждения вот этой, этой Харапанчами, Махапрабху Шивас Мадитс Варубгасай, когда Махапрабху внезапно развил настроение Радхарани, Баларам и не Они были там, Нитинадо сразу ушел с того места и описывается там. Ну, то есть надо он моментально ушел, поскольку внезапно, когда Махапрабу явил и вдруг в процессе обсуждения Харигатхи Махапрабху раз, развил Радабаву. И когда эта Радабава появилась, Нитинанда Баларам, его старший брат, он сразу же ушел далеко. Но этот бестолковый чарья такую манту одобрил. Как это вообще возможно? Как можно ожидать какого-то конкретного результата? совершенного учения, если они даже этого не понимают. Поскольку они знают, что я говорю о том, что сказал Сила покупал Сила Кеша Гусей Махарадж. И вот Кришна Дас Махарадж, он. Я знаю, что он не проповедовал на Западе. Рупа Госвами тоже на Запад не ездил ни с Джива Госвами, ни Санатана. Шила Бхактина тоже не проповедовал там. Но ну, их Харикадхана распространилась по всему миру. Кто-то думает, что если физически поедет куда-то на Запад, то что-то сделает полезное там. Но это далеко не так, как Горки, что Дасбауджи Махарадж известен во всем мире, и в этом его успех. Но кто-то, какие-то люди говорят обратное, что такое полднейная проповедь, Бонда Гусая Махарадж, сколько он проповедовал, как, какая совершенная проповедь была совершена Гасвай Махараджа. Я могу дать вам несколько статей и вы поймете их слова вот если книги книга мои лекции в англии германии он говорил харикат ху этой королеве или Елизабете. И те люди, которые критикуют их, я думаю, Бхагаван их никогда не простит. Они помогали Шири the Пападе с самого начала. Если кто-то совершает голосовый, подлинный Гуру Саву, то какие-то признаки проявятся. И вот один человек... Толковый аэродический доктор, он может по пульсу узнать все ваши болезни. Вот. И вот один такой доктор, у него было множество пациентов, ему не нужно было там ходить, анализы прописывать, там сдавать кучу всяких тестов cancer, он просто по пульсу определял, какая болезнь и давал so лекарства от this конкретных болезней. В общем, этого доктор Самхануман благословил. И вот те, кто чистые Гурбашнавы, Сидантавиды, если он посмотрит на вас или прочитает что-то, что вы написали, или услышит то, что вы говорите, он сразу поймет, кто вы на самом деле. Это как яводический доктор по пульсу может определить все ваши болезни, не очень чувствительны, видит ваш характер, поведения. Они могут э, скан, увидеть, кто есть кто. Но какие-то люди действуют на показ. Какие-то люди проповедуют только для того, чтобы прославиться на весь мир. Но Харикатха – это не шутки. Харикатха не может хари явиться на устах таких людей. Харикиртан и Харикатха не, не могут явиться армия в, армия в, армия у армия тех, кто не утвердился армия, в Тринадапе. Мы армия, забываем армия, это, армия. к сожалению. Если нет у нас Тринадапе, это не является Харикатхой. Это могут быть просто какие-то лекции, но Харикадха ⁇ это то, что входит глубоко в сердце и меняет его. Что они говорят? Потому что заметьте, что чем ниже уровень лекции, тем больше слушателей. Open, they are, they are some... Чем больше качество, тем меньше количества и наоборот. И вот, слышать таких людей, можно услышать всего лишь одно слово и понять, что они говорят Харикатху или какие-то лекции. И вот, если Кришна Сабабаджима Харадши, кто-то считает его подшей душой, то такой человек не может совершать санкхиртан, у не будет качества тренопия. Это признак в тот, кто... Кто такой ващнав? в тот, кто... Тот, кто может помочь нам, тот, кто может направить нас на подлинный путь. Тот, кто наш подлинный друг, он скажет нам, что исправит наши ошибки и какие-то недочеты. Но сейчас, к сожалению, происходит наоборот. Если это, сказать, сделать какое-то замечание какому-то бамачаре, тот <по полезет морду ведь. Настолько возмутится, он не поймет, что ему желают добра и делают какое-то замечание, которое поможет ему в его духовной жизни. И вот Кришидас Бабаджи Махарадж совершал киртан и иногда видели, что Бабаджи Махарадж э, э, э, ну, какие-то киртаны пел не, не, не по теме, скажем, вот лила киртаны какие-то и прочее. А Шидар Махараджи услышал это и сказал, позвольте Бабаджи Махараджи ко мне. И вот он пришел. Он сказал, пошел он отсюда. Кто тут такие киртаны поет, не хочу ничего подобного слушать. Поскольку Бауджимара совершал такие высокие лила киртаны, которые неприлично. Но ну, Шидамахараш не, не считал нужным их вообще вслух произносить, тем более петь э, э, во все услышание. И вот э, поэтому он сказал, что тот ушел. Вот ну, он собрал свои пожитки и ушел. А вечером Время Рати пришел, поклонился сюда Махараджа, то есть, сказал, вот опять пришел, мой брат Боги, я тебя выгнал. То есть, сказал, да, вы меня выгнали, вы сказали мне уйти прочь, но не говорили, что не приходить. Вот я пришел опять к вам. Вот он был очень просто сердечен. Его сердце было как сердце ребенка. Однажды, Вайканас кто King, King, он был King царским пандитом, рач-пандитом, однажды он opening открыл календарь и я начал обсуждать все силы Амадом Гасаи Махараджи, что в честь читания Бхакти Куши Аман Гасаи Махараджи написал так, он написал письмо ему с просьбой, что Махарадж. Если Акадаши, там у насчет Акадаши было непонимание, то он написал ему, чтобы вот, в соответствии с положением сделать тем и тем, Айкадыша в этот день не может быть. Как вы можете соблюдать, когда оно он на следующий день? И вот, прочтя это письмо, Бхактикуш Сум Макрадж, он был восхищен, действительно. Мой брат Боги помог мне, и он написал благодарственное письмо, что вы заметили такую ошибку в моих расчетах. Я Сейчас мы все исправим, перепечатаем, заметку добавим, что не в этот день, а на следующий. Смотрите, какое его настроение, какое прекрасное настроение. Что если указали на его ошибку, он был очень благодарен этому человеку и исправил ее. Мой гурмахарадж открыто писал. И вот эта книга э, скоро опубликуется, если кто-то может э, какую-то ошибку найти, какую-то там опечатку, я очень благодарен, буду. Гурма Хараж ну, говорил, что вот, когда какую-то книгу про Публиковали, просил, если кто-то какие-то ошибки, опечатки заметит, то будут очень благодарны, если ему сообщать об этом. А кто-то критикует таких великих ващнавов, Шила Бхакти Памут Палидеев Гусамикараш был старше всех вот этих великих выживающих перечисленных ващинов, но никогда не гордился этим. Он всегда был очень смирен. Даже когда ему клонился, он клонился первым и не пытался всячески избегать этих поклонов, чтобы принимать чьи-то поклоны. И даже когда День явления Шила Бхакти Пурида Пуригасая Махараджа никто не знал и не соблюдал только Шила Бхакти Дайта Мада Гусая Махараджа, он однажды поймал Шила Пуригасая Махараджа и сказал, М -м, давайте говорите, когда вас, ваш День явления, но Гума покупал сладости Григанды и посылал самому старшему брату в Боге. Но ну, кто там был? Он как-то рассылал подарки на свой день рождения. Как Бхактиалог Махараджа или Шидал Махараджа, если там был. Ну, хотя он не старше, но все же посмотрите на настроение нашей Гуруаги, какое уважение друг к другу. либо в ванилование в Мадхури можно найти какую-то камсу, которая постоянно всех достает, Балма Лили в Кришна Лили в земной Кришна Лили можно найти камсу, Джарасанту, Шишупала. и нельзя сказать что-то и вот. Они очень удачливо при присоединились при, к миссии Шила Но не все... И вот можно наблюдать, что какие-то люди пришли к Шири совершали служение, но кто-то в результате каких-то оскорблений или еще чего-то пали, не смогли дальше следовать. Шири и приняли прибежище При конуприи Дасба Махараджа, он, он хороший садду, но не смажется продаешь э с этого э с как его. Or to... в, общем, в общем, с общем, самопрадай, с чем он надо самопрадай, с чем он надо пари, пари. Вот я слышал от одного человека, который был с ним. В общем, что-то махра слышал, но не сказал. И вот Бхабхаджа Махарадж начал совершать Баджан на берегу Паван Саровара. Я там много раз был, говорил Харикатху о Баджан Кутири. Это Надагама. Надагама. Это Баджан Кутири Сантангаслами. Там он совершал баджа на берегу Паван закрыл закрыв глаза. И, и вот он смотрел Кришна. Он созерцал, как Кришна идет по коров. Бхабаджи находился в Сакхирасе. И вот он был в Сакхирасе, он сам много раз говорил об этом. И вот он совершал Харинам на берегу Паван совершал, созерцал. Все лилы сегодня, я проходя мимо этого павансаровара, я нахожусь ко... там и восхищаюсь. И видя обстановку вокруг, я вижу, как все опустило. И какое-то чувство приходит ко мне. И вот Баба Храджи, он там совершал свои аскезы и ел только сухие чапати. И вот два-три два раза в неделю он ходил просить подаяния в форме чапати. И пару чапати он... И ел сегодня, поставлял какие-то на завтра, ел их с водой и солью. И так он очень похудел. И в итоге и все преданные вокруг него хотели его как-то uh, ну, проверить, чем он занимается, почему он болеет, и общем как-то он сильно заболел, и какой-то брат Боги. Он никогда не а, хотел давать посвящение кому-то, но я знаю, так или иначе, одного ученика в колени живет, и вот, и вот он очень просто получил посвящение у него. Ну, он уже тело оставил, но я думал, что нет у него учеников, но, но потом он пропал куда-то, не знаю, где он. Ну, здесь где-то в 50 километрах жил. И в итоге Бабаджи Махарадж заболел, и все преданы они при... настояли, чтобы он отправился в Дели, в какую-то больницу, его положили в больницу. Докторы сказали, что ваша ситуация очень опасна. Мы, мы вас не отпустим. Тот сказал, нет, не буду жить в Дели, хочу На, этот мандаграмм. Ну, как вы поедете, вы больни. И, в общем, в больнице его оставили, но... В общем, была возможность убежать у него, и он убежал. Но куда-то отошел, докторов тоже не было очень вещи собрал уехала уехал во Вриндаван. Когда очнулись, уже не было его. Пошли в полицию заявление писать, И потом Павла Сароварь его обнаружили. И сказал, что если буду умирать, то умру здесь, а, они в деле. Я знаю, что я умру, но лучше я умру здесь, во Вриндаване. И это была его решимость. И вот. Наша великая Гуру Кто будет критиковать их, мы их не позволим. И, и вот. Завтра тоже очень важный день, день ухода Мы во Мого... всех шагуру сила Бхатья Кумут Санта Махараджи. И вот завтра Махараджа эту легко объяснит.